Друзья, добрый вечер. На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на вебинаре на тему как стать долларовым миллионером за 100 долларов в месяц. Вопрос непростой, потому что можно ну, часто, да, часто, когда люди слышат про мой проект. Миллион долларов моему ребенку, у них возникает вопрос 100 долларов в месяц умножить на 12, умножить там, на 15, на 20. Никак не получается миллион долларов, да, то есть, что там такого у тебя заложено, за счет чего ты собираешься это делать. Покажи, расскажи, да, и поэтому я провожу периодические мероприятия. Я рассказываю, да, то есть, на самом деле, на чем базируется концепция, и сегодня непосредственно поговорим об этом. Мы сегодня поговорим о том, как сформировать капитал в 1 миллион долларов за 15-20 лет, как выйти на пассивный доход от 5 тысяч долларов в месяц за 15-20 летний промежуток времени, как быть уверенным в завтрашнем дне, защитить активы от инфляции, быть уверенным, что вне зависимости от того, в какой стране живешь, что произойдет с Россией, что произойдет с президентом, с президентом в России, с президентом в Америке, с президентом на Украине, да, вы будете уверены что в завтрашнем дне ваши активы защищены и вы спокойно можете жить. Ну и что лучше дать детям финансовый капитал или интеллектуальный. То есть, я поговорю сегодня, сегодня тоже поговорим про богатство семьи, поговорим о том, что я вкладываю в это понятие богатства семьи и почему для меня это является важным. Изначальная концепция была сформировать капитал для моих детей и я сейчас нахожусь в менторской программе очень интересного человека бизнесмена, который в свое время делал тройку диалогов совместно с Рубеном Варданяном. И, соответственно, после менторской программы я немножко пересмотрел свои собственные ценности и постараюсь про них тоже рассказать, почему мы говорим про образование детей. Да? То есть вопрос, что подарить детям, а, образование стоимостью 1 миллион долларов да, или просто миллион денег передать. Тоже об этом непосредственно сегодня поговорим. Для кого вебинар? Для тех, у кого... Активный доход от 50 тысяч рублей в месяц плюс, потому что мы говорим все равно про инвестирование, и они инвестиции требуют того, чтобы вы вкладывали, да? то есть, чтобы нам получить дерево, которое приносит плоды, нам нужно как минимум посадить семечку, поэтому у вас должен быть доход активный, ну хотя бы. Вот 50 тысяч рублей. Для тех, кто хочет получить систему создания капитала в миллион долларов через 15-20 лет, я просто расскажу систему, которая базируется на определенных концепциях. И я про эти концепции расскажу более подробно. А, там очень много допущений. Я это заявляю сразу, я не говорю, что это прям 100% через 15 лет будет миллион долларов. Допущений очень много, но все мои концепции, они будут обязательно аргументированы. И вопрос, принять мои аргументы или не принять, я отставляю на ваш суд, пожалуйста, судите меня не по моим обещаниям, да, а по моим действиям, помимо всего прочего, я покажу, как я уже это делаю, как я уже иду этот путь на протяжении 14 месяцев и покажу промежуточные результаты. А кому интересно создание капитала и выход на пассивный доход, кто хочет сохранить капитал от инфляции а, и тем людям, кто… Действительно задумывается о своих детях. Если вы задумываетесь над вопросом, как сделать своих детей успешными, что, какие вещи позволяют сделать детей успешными, то я, по крайней мере, поделюсь своим опытом и своей собственной практикой, как это было у меня. Я поделюсь тем, что я делаю в настоящий момент для своих детей. Вот она табличка. Многие задаются вопросом, моя расчетная таблица, да, то есть многие задаются вопросом, Максим, как же все-таки мы это непосредственно получим то есть никак у нас математика не бьется даже сложный процент 100 долларов не капитализируется расскажу подробности то есть есть возможность инвестировать 100 долларов я это делаю следующим образом я вначале вложил 1000 долларов ежемесячно вкладываю по 100 долларов на новый год 500 долларов на день рождения 1000 долларов общая расчетная сумма инвестиций в год составляет 2700 почему такая цифра я расскажу даже при всем при этом нужно понимать что через 15 лет я открыл полностью карты, да? это не то, что я ввожу в заблуждение, я сразу говорю, что путем капитализации с расчетной нормой доходности через 15 лет сумма на счете будет порядка, ну, как я это предполагаю, 250-270 тысяч долларов. Но при этом на 20-летнем промежутке времени сумма составит миллион долларов с капитализацией, да? то есть дальше мы не идем, про династию дальше я не рассказываю, потому что концепция сводится к тому, чтобы создать детям серьезный интеллектуальный капитал. И я вам тоже покажу определенные цифры, которые я считаю будут вам интересны и полезны, особенно людям, у кого есть дети, у кого отзывается создание богатства семьи, поговорим в том числе, что это такое. У кого отзывается создание своей собственной династии, и люди, которые действительно хотят видеть своих детей успешными, чтобы были раскрыты их природные таланты, да, с которыми они непосредственно родились, причем образование меняется, да, то есть я тоже расскажу немного своего видения по поводу образования, почему я это делаю, да, то есть для чего я это делаю. Богатство семьи – это совокупность финансового капитала, интеллектуального капитала и человеческого капитала семьи. Деньги же не являются самоцелью, то есть деньги – это ресурс для обретения чего-то. Вопрос, что мы всегда хотим обрести, да? То есть, что такое счастье? Счастье это, в принципе, у меня очень простое толкование того, того что такое счастье. Это делать то, что хочется, не делать то, что не хочется. Вот это вот для меня самое простое объяснение. Туда задают и вопрос, а куда вложить там, тысячу, две, три, десять тысяч долларов. Для создания большого финансового капитала сумма не такая большая. Лучше вложить в мозги для того чтобы вы получали эти 10 тысяч долларов не в наследство от бабушки получали непосредственно в качестве заработной платы, умея создавать что-то непосредственно. И поэтому получается, что вы создаете интеллектуальный капитал, начинаете зарабатывать больше активного дохода, у вас высвобождается больше денег на инвестиции. И в конечном счете опять интеллектуальный капитал для чего? Ну, богатые люди отвечают для того, чтобы развивалась моя семья, моя фамилия, моя династия, да, то есть, чтобы у меня была возможность, лично у меня была возможность помогать моей сестре, моей маме, папе, моим племянникам, моим детям, да, чтобы расширялась эта семья, раскрывать их природные способности, чтобы они здоровые были, чтобы они прожили дольше и занимались любимым делом. Я проводил анализ в свое время. Анализ связанный с тем, как зависит уровень моего образования денег, которые я вкладываю в собственные знания и умения, каким образом они влияют на мой непосредственный доход. Все обучение, все вложения вот этих денег, это были не столько мои собственные затраты, сколько затраты моих родителей, моих бабушек, дедушек. И с 2007 по 2012 год основным, основной, ну как это сказать? Спонсором моего обучения стала компания «Тройка диалог», которая в среднем 4000 долларов вкладывала в мое обучение и развитие в различных тренингах. Отношение денег, которые тратила компания на мое обучение и развитие по сравнению с тем доходом, который я непосредственно был, 18 раз больше. То есть я зарабатывал 18 раз больше, чем вкладывала компания в меня. Это были не мои деньги, это были деньги компании, но что называется правильная компания, которая вкладывала деньги в развитие персонала, да, и от этого сама зарабатывала очень и очень хорошо, то есть «Тройка диалог» была ведущим инвестиционным домом, домом в России, лучшей инвестиционной компанией по оценкам различных независимых аналитиков, которая в 2007 году была оценена в 3 миллиарда долларов. До 2012 года мое образование, вложение денежных средств в мое образование было не моими собственными деньгами. Сам я начал вкладывать После того, когда я ушел из компании «Тройка диалог», это было середина 2012 года, конец 2013 Если говорить о текущем образовании, в основном это коучинговые программы, менторские программы. Стоит, ну, скажем так, недешево в среднем 15-17 тысяч долларов в год у меня тратится на образование мое личное, я не беру сейчас детей, но при этом получается 16 с тысяч долларов, которые я ежегодно вкладываю в развитие собственного мозга, позволяет мне сейчас получать активный доход доход порядка 430 тысяч долларов в год. То есть отношения а, можно видеть, да, чем больше вкладывал деньги в собственные мозги. Тем более активно растет мой собственный доход. В настоящий момент у меня получается есть три ребенка: Диана, Даниил и Есения. То есть Диане 7 лет, Дани 5, Есе 2 года. Соответственно, в семнадцатом году только Диана ходила в садик, да, в платный садик в Москве непосредственно. Стоимость обучения за год составила 4250. В 2018 году, соответственно, пошел Даня и Диана. В семнадцатом году мы приехали в Москву. В 2018 году, соответственно, в садик начали ходить и Даниил и Диана и на каждого пришлось 10 600 долларов это 21 000 долларов была вложена просто чтобы они входили в садик а в 2019 году соответственно Диана закончила садик пошла в школу и в настоящий момент это получается 9 000 долларов а сумма оплат Даниил также сумма оплат в садике порядка 11 тысяч долларов. И за есенью она тоже ходит в садик. Там пока что немного, потому что она малышка. То есть она не полный день там присутствует. Два раза в неделю только ходит. 1230 долларов. То есть получается в общей сложности, понимая вот эту вот математику, понимая насколько важно качать свой интеллектуальный капитал, я понимаю, что у меня, к сожалению, вот этой вот базы в начале, да, среднее образование, я все-таки получал в школе. Но опять-таки нужно отдать должное моей бабушке которая была сама филолог по образованию, она там развивала память, учили постоянно стихи, я много в свое время читал непосредственно, и мне это позволило, ну, в принципе, иметь неплохую успеваемость, хорошо закончить воровское училище, институт с красным дипломом, аспирантуру, и в дальнейшем стать финансистом, специалистом рынка ценных бумаг пройдя аттестацию. Но вот в настоящий момент за три года получается в среднем, в, ну не в среднем, а в детей, вложено 3 миллиона рублей просто на развитие их интеллектуального капитала. И я уже здесь и сейчас вижу, что Диана, даже пойдя в школу, она очень серьезно превосходит всех своих сверстников в интеллектуальном развитии. У меня есть прямая связь, что мой доход напрямую зависит от того, сколько вкладывается денежных средств в прокачку интеллектуального капитала, да, то есть, опять-таки, когда мы говорим про богатство семьи и понимаем, что основа является финансовый капитал, который нужен для прокачки интеллектуального капитала, то в этом случае мы понимаем, к чему мы идем, то есть откуда вообще это возникло. Если спросить любого человека в России, где бы ты хотел, если у тебя не ограничены возможности в финансах, да, где бы ты хотел, чтобы твой ребенок обучался – МГУ или МГИМО. С 2001 по 2015 год за 15 лет обучение в МГУ увеличилось в цене в 5, ну, более 5 раз, МГИМО поскромнее в 2,8 если говорить о образовании экономическом, да, то есть топовые вузы, которые выпускают финансистов, которые выпускают банкиров, а сейчас это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Соответственно, в высшей школе экономики с 2001 по 2015 год стоимость обучения выросла в 3,7 раза, стоимость обучения в Российской Академии Народного Хозяйства при госслужбе соответственно выросла в 5,3 раза. Ну, и если говорить о профессиях, которые ну, все больше и больше набирают популярность, да, технологический МГТУ имени Баумана и э, медицинский государственный университет имени Сеченова, да, в МГТУ стоимость обучения выросла в 9,8 раз, в э, МГМУ э, увеличилась стоимость обучения в 8 раз за 15 лет. Если говорить про топ-10 рейтинга «Таймс» по итогам 2009 года, да, информация, самый престижный Гарвардский университет стоит 48 тысяч долларов в год, в 2009 году стоило Кембридж, соответственно, 24 тысячи, Ель 30 тысяч, ну, порядок цифр, соответственно, от 20 до 50 тысяч долларов стоит обучение в международном топовом ВУЗе. Стоимость образования по сравнению с инфляцией, стоимость обучения в Америке растет в два в четыре раза быстрее инфляции соответственно если просто задаться о том что я хочу дать классное образование детям своим собственным детям то тогда возникает следующая математика то есть один год в Гарварде стоит 50-60 тысяч долларов четыре года это получается 200-240 тысяч долларов накопленная инфляция за 15 лет в Америке и будем считать гипотетически, что она расти не будет, э, но она расти будет. Да? Это тема отдельного разговора, там, антикризисного практикума. Но накопленная инфляция при ставке 2%, 2 за этот промежуток времени составит 34,5%. Удорожание, скажем так, инфляционное удорожание. Поэтому получается, что э, в ценах 2019 года э, мне нужно через 15 лет для дачи образования в Гарварде 270-320 тысяч долларов на одного ребенка непосредственно. Если сохранятся темпы роста стоимости, ну хотя бы в два раза стоимость обучения в Гарварде будет расти быстрее инфляции, то в этом случае нужно быть готовым каждому ребенку 340-400 тысяч долларов заплатить только за обучение. Это без учета проживания, без учета питания, без учета литературы, учебной литературы, учебников, которые непосредственно нужно будет покупать. Да, очень много допущений. Да, стоит вопрос, связанный с тем, что все больше и больше образования будет выводиться в онлайн обучение. Не обязательно Гарвард иметь. Но Гарвард ель в большинстве своем... Туда идут не столько за знаниями, хотя это тоже очень сильные базовые, фундаментальные знания дают, туда идут еще и за социальными связями. А социальные связи это человеческий капитал. И опять-таки, когда мы говорим о богатстве семьи, люди, которые направляют в Лигу Плюща своих детей, не столько образование, которое они там получат, сколько связи. Потому что это люди, которые создают в дальнейшем историю и управляют страной, управляют крупнейшими бизнесами. И расслоение будет все больше и больше происходить. И стоимость образования тоже нужно где-то от толпы отстраиваться. И через образование это непосредственно идет. Но очень важным фактором является то, что в настоящий момент структура кредитования населения Соединенных Штатов Америки, если посмотреть, то стоимость кредитов, они стоимость кредитов на обучение, то есть в Америке, чтобы пойти учиться, таких денег у людей нет, все закредитованы. И они берут кредит на образование. С отсрочкой платежа, то есть на время учебы никакой кредит не платится, а платится только обучение. И после этого первые пять лет, люди, которые получают высшее образование в Соединенных Штатах Америки, соответственно, первые пять лет работы 40% расходов молодых специалистов идет на покрытие кредитов, кредитных программ на обучение. Задумайтесь только об этом. Вопрос, как изменить эту ситуацию, что я могу сделать прямо здесь и прямо сейчас? Прямо здесь и прямо сейчас я могу инвестировать по 100 долларов в месяц, 1000 долларов летом и 500 долларов на новый год и могу инвестировать, следуя определенным концепциям, о которых и хочется сейчас рассказать. Я надеюсь, я был понятен и объяснил, зачем я это делаю, то есть мою мотивацию, мое видение. Вот мои текущие результаты. В октябре начали инвестировать, в настоящий момент капитал не такой большой – 290 тысяч. А Математика такая – 237 тысяч рублей вложено, активы составляют 290 тысяч, прибыль составляет 53 тысячи рублей, что составляет 22,4% абсолютного около прироста с октября 2018 года рынок за этот же промежуток вырос на 21 процент, ну тоже на 22 процента. Долларовая доходность инвестиций составляет 27,1 процент. То есть вот э, та доходность, на которую я выхожу в настоящий момент, э, расчетная норма прибыли, которую непосредственно я получаю. Ну все говорят, деньги должны работать, деньги должны приносить деньги. Где деньги приносят деньги? Э, в первую очередь они приносят в инвестициях. То есть, что такое инвестиции? Инвестиции – это размещение свободных денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Точка. И вот если это понять, если вообще в принципе прочитать первый том «Капитала» Маркса, он на самом деле очень талантливый товарищ как таковой. Он завел теоретическую основу, в принципе, там, под революцию социалистическую. И это человек, который простым языком, крестьянам и рабочим смог объяснить, что такое капитал, где их угнетают, кто такие капиталисты как это непосредственно работает. Поэтому я для себя сделал вывод, что, во-первых, я хочу быть капиталистом, я хочу, чтобы у меня капитал создавал больше капитал, большую ценность. Я хочу, чтобы мои дети в возрасте 2, 5, 7 лет, они спят а каждая поездка на Яндекс Такси это тысячная доля рубля, которая идет в прибыль моему ребенку. Что каждый самолет, который аэрофлота пролетает, каждый километр, и за это пассажир платит деньги, то миллиардная доля от этого перелета, от цены этого билета, идет непосредственно в карман моего ребенка. Что «Газпром» тот же самый, который продает газ, как нам, российским потребителям, так и европейским потребителям, с каждой… С каждого губометра газа 10-миллиардную долю прибыли имеет мой ребенок. То есть он вообще еще ничего не делает. Но я уже позаботился о том, чтобы он стал капиталистом. И на самом деле образование он уже будет получать не тратя мои деньги, а тратя прибыль с того капитала, который непосредственно я ему сформирую. Поэтому вот первая концепция, на которой он базируется. Если хочешь, чтобы у тебя работали деньги, то становись капиталистом. Занимайся инвестициями размещением свободных денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Это первая концепция, имея 100 долларов, ты можешь стать собственником Сбербанка, Газпрома, Лукойла, но ну, Лукойлом наверное не станешь, Сбербанка, Газпрома, ФСК ЕС, транспортировка электроэнергии. Все. То есть даже имея 6000 рублей сейчас в кармане, вы можете стать акционерами трех этих крупных компаний. Вторая концепция, на которой базируется система по созданию капитала для моих детей, которые будет основой в первую очередь развития интеллектуального капитала, является э, концепция активов. Каждый раз, когда возникает вопрос, куда вложить деньги, вы можете вложить всего лишь три класса активов. Первый класс активов – это инструменты денежного рынка. Инструменты денежного рынка, чтобы было проще понять, что это такое, это, э, соответственно, банковские депозиты, э, банковские сберегательные сертификаты, облигации. Боевые фонды, облигации производные, да, инструменты денежного рынка. При этом нужно понимать, что они характеризуются тем, что в долгосрочном периоде доходность инструментов денежного рынка всегда ниже инфляции. То есть всегда, практически на любом промежутке времени, но бывают небольшие исключения на короткий промежуток времени, доходность банковских депозитов ниже инфляции. Всегда. Но при всем при этом данные инструменты должны быть в портфеле. Для выполнения определенных целевых задач, да? то есть, держать портфель от риска, чтобы, соответственно, когда происходит коррекции на рынках, был ликвидный актив, они могут находиться в портфеле для обеспечения финансовой безопасности, НЗ, неприкосновенный запас, и они могут находиться в инвестиционном портфеле, если вам нужно совершить какую-то крупную покупку и вы на нее копите в перспективе 3-4 лет. Потому что разрушительное свойство инфляции на горизонте в 3-4 года, если денежные средства размещать на банковском депозите, разрушительный эффект инфляции на столь коротком промежутке времени еще не, не будет нанесен вашему капиталу, а вы должны его в короткий промежуток времени получить. Общая рекомендация заключается такая, что данных инструментах в инвестиционном портфеле должно быть ровно столько, сколько вам лет. То есть, если вы формируете капитал для своего ребенка пятилетнего, доля таких инструментов 5%. Если вы формируете инвестиционный портфель для своей мамы, папы, которая там на пенсии, им возраст 65 лет, доля таких инструментов должна быть 65%. Это инструменты денежного рынка. Второй класс активов это луковицы тюльпанов. То, о чем говорит Уоррен Баффетт, это активы, которые не создают прибавочную стоимость. Единственный способ заработать на луковице тюльпанов, продать завтра ее по более высокой цене. То есть вы не получаете никаких ни купонов, ни дивидендов, никакой прибавочной стоимости. И в большинстве своем луковицы тюльпанов растут очень быстро, растут на дисбалансе спроса и предложения, то есть желающих купить данный класс активов очень много, а желающих продать эти активы по какой-то причине мало. Из-за дисбаланса происходит очень сильный рост. То есть таковыми активами были луковицы тюльпанов в Голландии, такими активами, по мнению Баффета, является криптовалюта, при прочих равных условиях, такими активами является доллар, да? потому что если вы купили доллар и держите его, как вы заработаете прибыль, только в случае если цена доллара вырастет, и вы часть долларов по более высокой цене продадите, то есть в долгосрочном периоде доллар вам прибавочной стоимости как капиталисту не создаст. И вообще Уоррен Баффетт говорит, воздерживайтесь от инвестирования в луковицы тюльпанов, потому что на, этом, на этих рынках обычно очень много дилетантов, которые не понимают, что происходит, и вы очень серьезно рискуете, так как прибавочной стоимости они не создают то в этом случае, в долгосрочном периоде, вероятность того, что ваш капитал прирастет, равняется стремится к нулю. Поэтому воздерживайтесь от инвестиций в луковицы тюльпанов. Ну и третий класс активов, который в принципе выбирает Уоррен Бафф, который ему непосредственно нравится, это коммерческие коровы. То есть характеристика коммерческой коровы, актива, который можно назвать коммерческой коровой, основная ключевая характеристика, они создают прибавочную стоимость, а, то есть приносят регулярный доход в форме молока и обладают инфляционной составляющей, то есть минимум на уровень инфляции цена на корову растет. Ну вспомню там 90-е годы а, шоковая терапия, да, для экономики была введена, отпустили полностью цены, и если у вас на селе была корова а у вас инфляция там по 100% в месяц, 1000%, 1200% в год, то в этом случае, если у вас, ну не у вас, а у кого-то корова есть в деревне, то на уровень инфляции цена коровы через год выросла. Вы защитили свои денежные средства от инфляции. Но вы, во всем этом промежутке времени вам корова каждый день давала молоко, которое вы могли выпить сами, из которого можно было сделать масло, сметану, творог съесть самим или продать на рынке. И то есть вам инфляционная составляющая, инфляция вам была по барабану. И поэтому Баффет и говорит, что если вы хотите защищать свои денежные средства от инфляции, если вы хотите стать капиталистом, а если вы хотите участвовать в получении прибавочной стоимости, вы должны покупать активы под наименованием «коммерческие коровы». И это является ключевой, второй ключевой концепцией, на которой базируется моя система, что если я хочу стать капиталистом, если я хочу инвестировать в объекты предпринимательской деятельности, я должен инвестировать в коммерческих коров. А, третья концепция, на которой основана система. А, кто слышал вот эту вот историю про создателя шахмат, про сложный процент, что а, когда Раджа сыграл создателем шахматов. в шахматы, он сказал, слушай, ты сделал очень классную игру, проси от меня все, что хочешь, я для тебя исполню. На что создатель шахмат сказал, о падишах я не прошу, ой, раджа я не прошу многого, я прошу на одну клет на первую клеточку положить одну одну пше зернышко пшеницы, на вторую – два, на третью – четыре, ну, то есть на каждую следующую, э на каждую следующую э клеточку ложить в два раза больше, чем было на предыдущей. На что Раджа сказал, слушай, ты просишь такого малого для того, чтобы получить такое вознаграждение. Он говорит, ну, вы сначала посчитайте и удовлетворите мой спрос. Если учесть, что в одном, в одной, в одном килограмме пшеницы содержится 30 тысяч зерен, это 614 миллиардов тонн пшеницы. И если Россия не снизит объемы производства пшеницы своей, которые были по итогам 2018 года, то России такой объем пшеницы сможет произвести за 6148 лет. В какую ловушку попал Раджа? Когда он посмотрел на одну клеточку – одно зернышко, на вторую – два, на третью – четыре. Но даже, на самом деле, если мы сейчас на шахматы посмотрим, ну, не представляет какой-то угрозы, не представляет какой-то опасности, да, то есть, ну, не страшно это. С другой стороны получается, что в этом и заключается фишка сложного процента, то есть когда я говорю о том, что из моей практики люди себя очень серьезно переоценивают на коротком промежутке времени, то есть хотят заработать быстро, хотят заработать много, хотят заработать желательно без риска, я говорю, что просто если вы увеличиваете горизонт инвестирования, вы очень серьезно режете риск, вы очень серьезно сокращаете риски. И с более высокой вероятностью вы придете к тому результату, который ожидаете, просто он будет немножко позже. Если я думаю об образовании, о раскрытии потенциала детей, когда они будут взрослые, чтобы у них был капитал для этого, то в этом случае я понимаю, что у меня вполне в запасе есть и 15-20 и лет, и я этот капитал создам основываясь вот этими концепциями, то есть, я понимаю, что у меня есть это время, помимо всего прочего из своей практики я знаю, что вне зависимости от того, что происходит на рынке, потому что цена активов может как расти, так и падать, а из-за того, что я инвестирую регулярно и на длительный промежуток времени, то в этом случае получается, что я в первую очередь минимизирую свои рыночные риски. Если вероятность того, что я попаду в период спада Кредитного цикла долгосрочного в настоящий момент, да, вероятность есть. И она достаточно высокая. Но из-за того, что я использую схему сложного процента и смотрю в длительную перспективу, меня это нисколько не смущает. Я четко понимаю, знаю, что риски эти есть. Я точно знаю, что они реализуются. Но я точно знаю точно так же, что я их минимизирую. До 12-15 лет эффекта сложного процента его вообще не видно. То есть, он никак не отражается на капитале. И поэтому мы говорим о том, чтобы это действительно был взрывной эффект, нужно, чтобы прошло значительный промежуток времени. И когда люди начинают говорить про то, что не бьется математика за 15 лет, я говорю, окей, не будет через 15 лет миллиона долларов, точно будет через 20, не будет через 20, будет через 30. Третья концепция, про которую мы говорим, которая входит в систему, заключается в том, что нам нужно нивелировать негативные факторы инфляционные, раз, и второе, нам нужно нивелировать факторы уплаты налогов, да? то есть используя индивидуальные инвестиционные счета плюс а, налоговые вычеты, да, то есть по возможности совершать малое число транзакций, потому что согласно законодательству России, если менее, более трех лет держишь акцию в своем инвестиционном портфеле, то даже не на индивидуальном инвестиционном счету, а больше трех лет продержал, Продажа акций не облагается подоходным 13% налогом. А следующая концепция – это экономический цикл. У вас будет, ребят, презентация, по презентации можете щелкнуть, вот как раз внизу есть ссылочка, да, в презентации будет. Посмотрите 30-минутный видеоролик от Рея как устроена экономическая машина. Если мы живем в экономике, основанной на кредите, а пока это так, нужно понимать что о какой-либо прямолинейном росте экономики, о каком-либо прямолинейном росте моего капитала, который инвестируется в объекты предпринимательской деятельности, которые в свою очередь работают в условиях кредитной экономики, неизбежен факт, что цены на мои активы будут как расти, так и падать. И поэтому я со спокойствием отношусь к тому, что и понимаю, что в период формирования капитала будет пройден как минимум 2 фазы краткосрочного кредитного цикла, и я не исключаю, что мы можем попасть еще на фазу долгосрочного кредитного цикла, на фазу падения долгосрочного кредитного цикла. Но меня наоборот это радует, потому что я запускаю это сейчас. И даже если цена моих активов снизится в будущем, я спокойно к этому отношусь. То есть, все равно, основываясь на остальных концепциях, про которые я уже сказал и еще расскажу, я понимаю, что у меня будут куплены активы, которые создают прибавочную стоимость, которые все равно будут меня, как капиталиста кормить. Потому что газ все равно будут покупать, потому что по сотовой связи все равно будут разговаривать. И поэтому включение там АФК-системы в инвестиционный портфель – это логично. Потому что зерно из России все равно будут экспортировать через Новороссийский морской торговый порт что транспортная инфраструктура все равно будет развиваться и все равно будут транспортировки контейнеров из Китая в Европу через Россию, поэтому я покупаю там Феска то же самое, да? оператора контейнерных перевозок. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Для меня я с открытыми глазами иду, то есть я знаю и понимаю, что это не будет постоянный линейный рост. Я знаю, что кризисы будут наступать. Другой период, я знаю, что, во-первых, они, а, будут наступать, б, они всегда заканчиваются, и они всегда заканчиваются на более высокой фазе роста, чем а, с которой они начинали падать. Я это понимаю, я это осознаю, с открытым забралом я иду вперед, понимая, что да, такое может такое быть, может такое быть. Можно ли гарантировать, что этого не произойдет? Нет, нельзя. Мало того, я к этому отношусь очень спокойно и наоборот беру себе это на вооружение. Интеллектуальное управление. То есть интеллектуального управления заключается, заключается в том, что это не постоянные сделки купли-продажи, чтобы платить транзакционные издержки брокеру комиссию брокерскую. нет. Интеллектуальное управление это как раз-таки интеллектуальная работа по выбору конкретных историй для включения в инвестиционный портфель. То есть, э, кем бы акционером каких компаний я хотел бы видеть своего ребенка через 15 лет? Что через 15 лет будет пользоваться каким-то спросом? Какие точки роста могут быть на перспективе 15 лет? Однозначно электроэнергетика, однозначно инфраструктура. Однозначно технологии, ну, Яндекс, допустим, тот же самый. Поэтому тоже это включается в инвестиционный портфель. Вот на этих концепциях основных базируется система. Еще раз покажу вам своих будущих миллионеров, чей интеллектуальный капитал качаю, интеллектуальный капитал супруги в том числе. Диана старшая, Даня, средняя, Есения, соответственно, младшая дочка. Вот если у вас отзывается вопрос богатства семьи как совокупности финансового, интеллектуального и человеческого капиталов, то в этом случае история для вас. Самое главное в нашей жизни это время. Можно потратить время, изучить это более подробно, стать финансистом, исследовать этой концепции. А можно не изобретать велосипед. Если у вас отзывается эта система, в рамках которой через денежный капитал, через систему создания финансового капитала, посредством причем моего интеллекта, моего интеллектуального капитала, вам не надо даже собственный может быть прокачивать в этой плоскости. Вы берете мой собственный и делаете то же самое, что делаю я. Ребят, если у вас есть возможность инвестировать по 100 долларов в месяц прямо сейчас то я предлагаю присоединиться к программе. Я не просто рассказываю, какие акции я покупаю, я еще и говорю, какую акцию, в каком количестве, по какой цене купить и сам покупаю после того, как купили другие люди. Как вам решение купить за 30 долларов в месяц мои мозги мое время? То есть, чтобы вы стали капиталистом, на, котором, на которого будет работать Максим с его знаниями, навыками и умениями с 2005 года в сфере управления инвестиционными портфелями состоятельных клиентов. Причем начинать на самом деле можно не обязательно имея даже тысячу долларов, вы можете по 100 долларов в месяц просто вкладывать, потому что я одновременно даю сигнал и на 100 долларов и те, кто в точности следует за мной. Давайте про основные преимущества, да? то есть, что конкретно, в чем преимущество заключается. Первое. От вас это фактически будет требовать порядка 10 минут в месяц. То есть вы получаете тариф, вы получаете информацию, куда вложить, для того, чтобы технически это реализовать, не больше 10 минут. Второе. Вы покупаете те же активы, которые я покупаю для своих собственных детей. Ну, Это, наверное, основной вопрос, когда люди начинают спрашивать про гарантии. Я говорю, ребята, о каких гарантиях может идти речь, когда мы инвестируем на рынке ценных бумаг. То есть гарантия для вас основная заключается в том, что у меня все прозрачно, что я все, что я покупаю, я это делаю не кому-то, я это делаю для своих детей. Если дети уже взрослые, данную систему можно применить в принципе для формирования своего собственного капитала. Все достаточно просто, занимает мало времени, можно попробовать. Попробуйте, посмотрите, понравится, пойдете на тариф трасс, проблем никаких не вижу. Если же доверяете, если же отзывается. Welcome. Готов буду с вами 5 лет поработать. На связи был Максим Петров. До свидания. Удачи. Пока-пока.